Извините, девушка, можно с вами познакомиться и провести прекрасную ночь? А вам уже есть 18? Есть. Ну, тогда можно. В смысле, а, поломаться там? Родники, я уже не в том возрасте, чтобы ломаться. Пойдем, куда надо?